То я отвечу на вопросы. Так. У нас сегодня тема грязная кровь обновляет информацию. И Сейчас буду смотреть в Ютубе, чтобы вопросы были. Алексей, у вас поднят рука? Я пока вам не дам слово. Так, все. Почему я решила сделать такой, именно такой эфир? Не потому что это физиологическое состояние. Я не надо с ним верить. А именно потому что через нашу кровь, то есть что такое грязная кровь? Грязная кровь ⁇ это в моем понимании. Давайте я сразу же буду говорить, что это все, все, что я вам говорю, это конкретно в моем понимании. Это не в, в, общее, в общепринятом понимании. Это не в понимании традиционной медицины. Нет, я вообще не про это, ребят. Я конкретно последние мои эфиры, я веду... Из состояния видения определенных вещей, видения с моей точки зрения определенных вещей, определенных объектов, субъектов, каких-то других планов, как их называют, на тонком плане, да? Звук есть, на Так, ждите, ребят, сейчас наушники Скажите, сейчас лучше слышу? Звук тихи, да, Марка, сейчас лучше слышу? Да, да, мне говорят, да. Все, отлично. Тогда а, я продолжу. В моем понимании, что значит грязная кровь, это не только физиологическое состояние нашей, нашей плазмы, да? Это еще и не психологическое состояние, а насколько вы готовы расшифровать код вашего рода. Это и значит ваша чистота крови. Это не касается холестерина, это не касается, насколько густая либо жидкая ваша кровь. Это касается конкретно только тех состояний... Ярик, подойди, пожалуйста. Это конкретно касается именно тех состояний, которые влияют на плазму нашей крови, на плазму... Смотри, на плазму нашего ДНК, и э, на наше ДНК влияет только те состояния, когда мы способны начать общаться со своим родом. Возможно, это для кого-то покажется какой-то глупостью, для кого-то это покажется... неприемлемым не для того, чтобы вообще начать себя распознавать. Но, тем не менее, это единственный аспект, который позволяет, либо не позволяет нам принимать какую-либо ситуацию. Да, Мар, спасибо. Спасибо, что вы даете обратную связь. Мне очень, очень приятно, что вы со мной всегда на связи. И давайте я сейчас вам расскажу, что в моем понимании чистота и что в моем понимании, когда вы э, четко понимаете, что с вами происходит, и что значит, когда откидывает назад. А, чистота крови – это мы, сколько бы мы не оч, очищались, сколько бы мы не облегчали свое питание, сколько бы мы не делали себе каких-то разнообразных витаминных капельниц, там каких-то моментов, которые там очищают кровь, какие-то травы, какие-то микроэлементы, неважно. Вообще, ребят, абсолютно неважно. Если ваше внутреннее состояние не соответствует вибрации внутренних органов, органов вас самих, то... Баланса не будет, это всегда будет разбалансировка. Когда вы не можете разбалансировка, что значит разбалансировка? Когда вы срываетесь ножом, разбалансировка, когда вы срываетесь на какие-то разбалансировка, когда вы четко понимаете, к чему вы идете, по каким-то причинам у вас это не получается. Разбалансировка – это именно те состояния вашего жизненного пути когда они не соответствуют вашему внутреннему восприятию, когда они не соответствуют внутреннему восприятию чувствования, кайфа. И если вы этот э, кайф, этот, а, это состояние влюбленности в жизнь, влюбленности в танец вашей жизни, если вы его не чувствуете, то дисбаланс именно вас, внутри вас. Что такое дисбаланс внутри вас? Как бы вы не, э, не подходили к определенному состоянию по питанию, к определенному состоянию даже по какой-то благости. Знаете, бывают такие люди, я сейчас встречаю очень часто, которые говорят, ой, мне так все хорошо, ой, я такой вот молодец, ой, у меня вот и дети такие, и муж там, или жена такие, мы вот такие вот все благостные, мы знаем вот это, мы знаем вот то, мы знаем вот то. А когда я их начинают говорить, а вы знаете свой род? Они говорят, ну как бы, ну, мы знаем, что было, мы, мы изучали славянские, там какие-то там что-то, веды, практики, еще что-то. Я говорю, не не, -не ребята, вы знаете свой род? Кто в вашем роду на сегодняшний день? глава вашего рода, кто старец вашего рода, вы его знаете. И тогда у нас получается такая пауза. Потому что свой род практически, наверное, я бы не побоялась озвучить, что 2% из 100, кто знает свой род. Что такое узнать свой род? Это не просто когда тебе рассказали мама кто такие твои бабушка с дедушкой, бабушка с дедушкой рассказали, кто такие про прадедушка, прапрадедушка. И ты вот знаешь, например, там сколько-то поколений назад, неважно сколько, 10 поколений назад, там 15 поколений, я очень сомневаюсь. Это не про род. это как раз, когда вы говорите, вот это вот фотографирование а, древа жизни, А твой род – это как раз те состояния, твой род – это те моменты, те э, жизненные аспекты, которые были, ну, например, 10 тысяч лет в нашей Кто может похвастаться тем, что знает вот свой род вот с такого момента? Я думаю, что, наверное, единицы. И как их узнать? Как их узнать, тоже существует не один способ но этот способ только может узнать и принять тот человек, который четко идет в осознании самого себя. Ребят, это уже как бы это практика моя. Это я а, не только а, обращаюсь к самой себе, это я еще говорю тот опыт тех людей, с которыми я общалась, которые знают, да, что такое род. И когда ты понимаешь твой род когда ты можешь общаться со своим родом представляете что такое твой род который 10 тысяч лет до нашей эры что это такое это не про то что там бегают с каким-то копьем и лишь что-то пожрать это вообще не про это это настолько мощной энергии это настолько это настолько другая в вихревом плане закрученная энергия я тебя сейчас наругаю. Все. И это именно те состояния, когда ты можешь в них не просто войти, когда ты понимаешь, что каждый каждый человек, каждый, каждый представитель твоего рода, это не просто какой-то человек, который совершил определенные вещи, это тот мудрец, который несет определенную грань истинности познания данного мировосприятия. Причем, если мы говорим о твоем роде, то мировосприятие, оно не заканчивается на этом, на этом уровне, на этой плотности. То есть, если мы говорим 10 тысяч лет назад, представляете, какая у вас, какая у вас информация живет, Насколько она глобальна, насколько она объемна и насколько она э, не подвергаемая данному восприятию нашего мозга. То есть наш мозг настолько ее отрицает, потому что то, что, то, что можно увидеть, что с нами было, что было с нашим родом 10 тысяч лет назад, какими они обладали э, особенностями, какими они обладали способностями. Мы это не можем воспринять даже не потому, что мы это в сказках даже не читали. То есть в сказках мы читали где-то 15-й 15, 7 век. Это то, что описано в сказках. Ниже 7 века в сказках не описано. А мы сейчас с вами говорим 10, -10 лет до нашей эры. Представляете, что с нами было, насколько мы были глобальнее, насколько мы были глубокими, насколько мы можем поменять каждую молекулу, не только самого себя, но и своего мира. И это делается не потому, что мне нужно об этом подумать, мне нужно это сделать. Это не поэтому, это просто потому, что тебе на сегодняшний момент это нужно. И на этот момент будет происходить именно так, тебе нужно. И это говорит опять на сторону, что такое чистота крови. Чистота крови это как раз когда ты воспринимаешь, когда ярик, подойди, пожалуйста, еще раз. Когда ты воспринимаешь те состояния, и вот там вот возьми крышку накрой. Вон там вон крышка где-то была когда ты не просто это видишь, не просто это знаешь, не просто думаешь, ой, я, конечно, об этом подумаю завтра, а когда ты очень четко осознаешь, что это, что это не просто может быть, а когда ты это осознаешь, когда ты с ними начинаешь общаться со своим родом и когда ты начинаешь это не просто общаться, а когда ты начинаешь получать ответы, те, которые ну, от них никуда не деться просто потому, что они есть ты можешь от них отвертеться, ты можешь сказать, ой, это моя голова придумала, так оно не бывает, так это не все это ерунда, но когда это тут же моментально начинает сбываться, то твоя голова уже куда она твой мозг говорит, ну как бы, ну упс, да, ну наверное так бывает, и когда с тобой начинают происходить вот эти вот волшебства когда ты начинаешь осознавать, что это есть, когда ты начинаешь понимать, что это действительно просто факт, и тогда ты начинаешь погружаться внутрь себя, когда ты начинаешь погружаться внутрь себя а, в тотальное состояние истины, познания своего рода, когда ты начинаешь с ними не просто общаться, а взаимодействовать, что давайте вот это сейчас сделаем, то есть очистим рот вот так-то, так-то, так, то, так -то, так -то что твоя кровь начинает вычищаться. С вычищением твоей крови твой мозг, пусть это давайте по-грубому я сейчас скажу, чтобы это было просто понятно, твой мозг, твое восприятие, твое сознание, твое подсознание в этот момент ты, ты можешь закрепить тот критерий, чтобы в твое сознание, в твое подсознание приходила только та информация, которая, которая правда, та информация, которая истина. И только истину и правду ты готов через подсознание воспринять на уровень сознания. И когда ты это не только проговариваешь, а когда ты это осознаешь и принимаешь, Тогда у тебя идут абсолютно другие процессы знания всего человечества. А человечество – это в первую очередь ты. И неважно в каком, э, в каком году, в какой плотности, э, в каком тысячелетии ты живешь, эта истинность начинает приходить к, сам, к самому себе. И есть такие э, стадии, когда ты... Четко понимаешь, ты идешь по светлой стороне, либо ты идешь по темной стороне. По темной стороне это как бы ну, на определенный момент круто, но всегда есть предел. По темной стороне всегда есть предел. Она не бывает беспредельно. Беспредельно, то есть э, э, вечно, только светлая сторона, но, но она на определенных этапах такая тусленькая. И когда ты разрешаешь себе быть только на светлой стороне, когда ты в себя опускаешь и заключаешь самой собой а, договор, соглашение, но это самой собой, что ты можешь принимать информацию только а, истину и только правду, что к тебе приходит только тайм факта, которая, может быть, большинство людей вообще не интересует. Как бы это банально ни звучало. Но... Тем не менее, ты очень четко понимаешь, что за счет этой информации, которая к тебе приходит, ты начинаешь познавать самого себя. Ты начинаешь познавать свой род, ты начинаешь познавать те э, стадии, те аспекты и те критерии, к которым можно прийти в определенный момент. А чтобы к ним прийти, ты должен сделать э, определенные вещи. А если ты сделаешь определенные вещи, чтобы к ним прийти, то у тебя развернется определенная стадия Самого себя, когда тебя разворачивает определенная стадия самого себя, то в этот момент самопознания у тебя открываются определенные моменты, которые до этого момента ты не только не знал, а ты даже не думал, что вообще такое существует. И когда в тебя вкладывается это знание, просто оно не говорится тебе, оно тебе не объясняет. Откладывается а это знание, и ты понимаешь, что ты есть это знание. Только после этого ты начинаешь определенные, в определенные моменты видеть и слышать определенные вибрации, на которых ты раньше не был. И ты идешь дальше и дальше-дальше в познанию самого себя. Но когда ты себе этого не позволяешь, когда ты, себе, когда ты к себе это отрицаешь, то ты не можешь стоять на месте. Когда ты себе отрицаешь, то тогда у тебя просто она начинает э, в определенный момент, как мы говорим, там, зашлакованная кровь, э, какие-нибудь там еще моменты, какие-нибудь там э, глисты в крови, там, еще, ну, то есть много-много-много, чего только я не слышала определенных вещей, и это же говорится не потому, что в твоей крови это есть, это говорится потому, что в своем э, осознании нет того, к чему ты должен уши идти. Нет в твоем, э, твоем мире то, к чему ты должен прийти, осознать, и для чего ты это должен делать. То, у тебя все достаточно банально, все достаточно просто и э, в зоне комфорта. И когда ты находишься в этой зоне комфорта, изначально тебе хорошо. Но последующие моменты, они э, все равно будут выскакивать неблагоприятным образом, что будет тебя отталкивать назад, и ты будешь это объяснять не потому, что ты не такой, а потому что определенные вещи, которые кто-то рассказал, они не работают. Мы же всегда начинаем искать, кого то виноват. Вот. Ребят, я не знаю, насколько понятно я сейчас рассказала, И я, наверное, понимаю, что с каждым разом мне все сложнее рассказывать о каких-то простых вещах простыми словами. Но мне очень важна ваша обратная связь. Насколько вам вообще понятно то, что я рассказываю? Насколько вам приемлемо то, что я говорю? Насколько вы можете это на себе применить? Насколько вы поняли ту информацию? которую я хочу донести. Если это непонятно, я, это буду, я буду работать с собой, чтобы преподнести вам ее в другом ракурсе. Но если понятно, то для меня это будет как большой бомба. Я буду понимать, что на этой стадии у меня есть те люди, я, я безусловно знаю, что есть те люди, которые точно это поймут, но мне бы хотелось, чтобы это было максимально много людей, которые бы это понимали, Потому что это для меня важно. Это для меня важно, потому что я строю свой мир. Свой мир абсолютно осознанный, меня есть такие же люди, которые со мной идут плечо плечо к плечу. Не которые за мной, я уже говорила много раз. А которые идут со мной плечом плечо к плечу. Вот. Если сейчас нет вопросов, я, наверное, отвечу на те вопросы, которые очень часто задавали мне по поводу марафона и по поводу ретрита ребят марафон стартует с 11 сентября извиняюсь с 11 июля это марафон возможности меня это как раз тот марафон когда мы говорим не только о еде и либо не когда мы раскрываем все возможности и те способности которые есть у вас я вам расскажу что такое клеточное, клеточное преобразование но я не смогу с вами работать напрямую, потому что я не буду, в любом случае не буду видеть через камеру, что происходит с вами внутри клеточного процесса. Так оно есть, это от этого никуда не деться. Но в любом случае вы получите ту информацию, которую я, конечно же, не даю на прямых эфирах. Если интересует кого-то депривация сна, то, конечно же, это будет та информация, которую я тоже не даю на прямых эфирах. То есть про депривацию я вообще ничего не буду на прямых эфирах. Что касаемо э, ретрита э, «Марафон желаний», то я его запустила не просто так, я его запустила именно так, чтобы вы понимали, что каждый, э, каждое ваше желание, если оно истинно, если вы правильно к нему подходите, то оно не может не сбыться. Априори такого и просто не может быть. И я рассказываю, почему оно, может, почему оно может не сбыться. Потому что все остальные случаи, а это только процентов сбывания. По-другому никак. И, конечно же, марафон встроен это для тех людей, для тех ребят, которые по определенным причинам не могут сдвинуться с мертвой точки. Это могут какие-то быть психологические моменты. Это могут быть люди, которые очень много у меня проходят марафон колясочников потому что они ограничены в определенном виде в движениях и не могут, например, заниматься зале, и у них стоит вес. Мы тоже выбираем эти ситуации, и очень положительный момент бывает. Что касаемо ретрита. Ретрит мы, если мы на том ретрите заглядывали в клеточки, я показывала ребятам, как заглянуть в клеточки, то на этом ретрите я четко понимаю, что мы можем не только заглянуть в клеточки, Сейчас уже я понимаю, потому что сейчас я пришла этот уровень. Мы можем их. Мы можем их в определенной стадии запустить в определенную энергию. И почему это в ретрите? Потому что когда мы, начинаем определю... когда мы начинаем вот эти вот практики, не люблю это слово, но давайте так уж будем. Когда мы начинаем эти практики, и э, ну как бы у меня есть видение на тонких планах, тон, как бы оно уже, оно уже как бы априори приходит. Это не потому, что я такая там вау, а потому что оно априори приходит и у вас оно придет и когда он, и у человека идут определенные сомнения, определенные, идут, идут определенные стопы на каком-то этапе, то на тонких планах, когда они со мной в группе, на тонких планах я их моментально снимаю, то есть я вижу их, я их моментально снимаю, и они тогда проходят глубже. Когда они проходят глубже, тогда идет понимание, что с ними происходит. Когда ты идешь и видишь, что с тобой происходит, то ты уже, тебе уже бесполезно говорить, вот она врет, вот он врет, вот он не говорит. Это уже для тебя не имеет никакой роли, потому что ты прочувствовал это внутри себя, на себе. И как раз что такое ретрит? Это, ретрит – это как раз когда мы находимся в едином поле, и в этом поле я могу подкорректировать определенные моменты. Со временем вы можете корректировать, как минимум начать, начинать с себя, а потом уже начинать корректировать те моменты, которые происходят в вашем поле. И я их начинаю корректировать только с вашего позволения. Немаловажно. Вот. Снимаете стопы, и вы идете дальше внутри себя. Вы идете не только в вашу клетку, вы идете в, сознание, в состояние и э, в структурирование ДНК. И это очень важно, потому что это абсолютно другая структура, это абсолютно другой план вашего уровня э, жизни, вашего уровня восприятия новой реальности. Это немаловажно. Так, сейчас все понятно и согласно со всем. Мне непонятно. Танюш, скажи, пожалуйста, Гончарова, что непонятно. Интересует только конкретная техника, как общаться, взаимодействовать со своим родом. Смотрите, ребят, как взаимодействовать со своим родом? Твой род, он всегда готов на на принятие тебя, вернее, не на принятие, они так тебя уже приняли. Ты не можешь знать что за тобой целый род, за тобой целый полк мудрецов, которые тебе дают определенные моменты, определенные грани самого себя. И э, это не заманивание на марафон, но это правда. Я не могу через камеру снять эти барьеры, чтобы вы увидели определенный род, чтобы вы увидели свой род, чтобы вы увидели те разговоры, которые вам могут, которые может передать ваш род. То есть я сейчас на, у меня был великолепный день рождения, ребят. Это просто, это мой лучший день рождения, который был вчера. Я провела этот день рождения со Светланой. Светлана это Проводник, ну, назвать ее экскурсовод, да, у нее дипломы экскурсовода, но экскурсовод это настолько мелко для нее, что я даже, вот если честно, не готова ее назвать экскурсоводом. Это настолько увлеченный человек, который может передать состояние мудрецов, что это просто бомба. Это правда. Если, кстати, нужны будут контакты, Светлана, я их с огромным удовольствием дам. Это не реклама, никакая. Вы сами поймете, насколько это светлый, добрый, душевный и открытый человек. И таких людей просто бесконечно множество. Ну, по крайней мере, которых меня сейчас окружают. И она меня провела по тем мудрецам, и мы с ней проработали не только мудрец. Не только свой род, но и в какой-то степени она мне рассказала, где и как. И так как э, я определенные вещи вижу, я ей рассказала э, какие-то какие моменты, которые как выстраиваются. И когда ты находишься в поле друг друга, тогда ты можешь снять не только ограничения и барьеры, тогда ты можешь просто прикосновением ладони, если, например, человек говорит, я не вижу, я ничего не вижу, я ничего не понимаю, я ничего не это, то ты тогда просто берешь ладонь и через, можно не без ладони, но через ладонь очень хорошо передают. И ты через ладонь, ладонь, у нас вот здесь вот определенный, определенный свет в ладошках. Все, наверное, знают, как шары катать, там еще что-то. И когда мы берем ладонь к ладони, то есть берешь вот так и передаешь четкую картинку. И когда я передаю эту четкую картинку, человек видит, он уже не может а, сказать, что это было не так, потому что я-то вижу то же самое. И вот когда мы вот на таком этапе, на таком, в таком критерии общаемся с друг другом, тут уже не может быть сомнений. И это, да, это действительно сложно через камеру передать. Я, я пытаюсь многие вещи вам передать, я, и на марафонах я даю техники. Но то, что происходит в прямом общении, это, но ну, это можете прочувствовать, это как бы не, это не говорит о том, что как бы хорошо или плохо, или нет, это просто факт, и все. Так, э, я понятие ваш род понимаю, как примерно несколько поколений, а чем дальше вглубь. Как может это быть мой род, если все там уже перемешаны и другие роды? Не-не, Татьяна, это вообще другое. За, за тобой стоит такая глыба, за тобой стоит такая, такая мощь, о которой ты даже не представляешь. И вы думаете, что мы настолько малы, вы думаете, что у нас настолько маленькое пространство вот этого всего, то есть у нас не ограничивается, мы не ограничиваемся этим земным шаром. Ребят, вы поймите, наш земной шар, это только эта плотность. Он вот такой, он маленький. За вот, вот этой плотностью есть следующие плотности, с которыми вы абсолютно нормально можете общаться, потому что вы и есть другая плотность. И когда вы приходите к самому себе, вы это четко очень осознаете. Информация доносится не словами, не простыми или сложными, доносится состоянием. Степан, доносится состоянием, но я не могу иногда донести определенные состояния через камеру. Может быть, я не настолько еще сильна в этом, именно поэтому я не могу донести состояние. Может быть, кто-то может. Я пока, но я, я, я стараюсь, я делаю все, чтобы... Максимально раскрывались э, вокруг меня люди, правда. А почему мудрецы, может, там э, в роду палачи какие-нибудь были к примеру? А, Татьяна, нет, я вам потом э, расскажу. Любого палача, определенного палача, колдуна, э, еще кого-то в своем роде, вы можете через старца своего рода вы можете попросить, чтобы перейти на свою сторону. Я вас уверяю, они уже настолько измучились, их душа изранена. Они настолько изранены, они готовы это сделать. И когда вы переходите с ними в состояние света, тогда меняется ваша структура вашего, вашей жизни в настоящем моменте. И это вот эти вот состояния, они моментально, они настолько вот, вы, вы физически, просто вас выбрасывает в определенный состояние, физически, вы понимаете, «А <designed> все, вас, вас выбросило. И Это не шутки, это как бы не какие-то там... Я попробую это передать на марафоне, ребят, правда попробую. Но то, что будет на ретрите, это будет прямо вот через состояние. Я каждого человека буду переводить, прям, вот, прям вытаскивать. Это однозначно, потому что я сейчас уже понимаю, что я это могу. И когда я понимаю, что это могу, я это буду делать. И вы это увидите. Вы это почувствуете. Как бы другого-то не будет. Да, Светлана, скиньте, пожалуйста, контакты той Светланы. А куда скинуть? Здесь сейчас час закончится. Напишите мне, пожалуйста, либо... Телег... Напишите мне в Телеграм, я скину контакты Светланы, обязательно скину. Телеграм, пожалуйста, напишите, здесь как раз в видео у меня есть э, все контакты, либо в школу комии, либо в Телеграм, либо еще куда-то. Неважно куда, я все равно их скину, только напишите, что они нужны все. Под этим видео прикрепите контакты Под видео, не знаю, сможем ли мы прикрепить или нет. Но если вы напишите в любой в любой абсолютно, ребят, канал, который будет под видео, то мы вам скинем э, вот вот, э, контакты Светланы, потому что это просто, это просто светлый человечек. Благодарю, Светлана. Благодарю. Да, ребят, задавайте еще вопросы. Потому что те раскрытия, уже перетерять вот эту вот тему, что что такое автономия, как на вы не выходить, что такое сухие дни. Хочется вам дать большего. И не просто так, сейчас каждую неделю в закрытом клубе, в лайв я же не просто так ребят сейчас веду, я сейчас месяц буду вести. Чтобы они у меня были раз в неделю на дво, на раз в неделю два.